кого отзываются ценности, да самое главное, что я хочу сказать, ребят, есть механизм, есть возможность из разряда эксплуатируемого перейти в разряд эксплуатантов. Это и не хорошо, и не плохо, это реальность современного мира капиталистического. Алчность и жадность и размер кредита, который существует в мировой экономике, чрезмерно высок. Если вы это понимаете и осознаете, что эта пирамида может грохнуться то поверьте мне, под этой башней говна, извините меня за мое грубое слово, я понимаю размер кредита в современном мире. Может быть похоронено все, даже ваше финансовое благополучие, то есть вы считаете, что вы сейчас живете на работе или у вас есть какой-то свой собственный бизнес, который вы можете управлять, и все непосредственно растет. Просто все последние 50 лет это строилось на кредите, и эта башня она уже не выдерживает, то есть просто порой ветра ее шатает. Задумайтесь. Федеральная резервная система США в течение двух дней предоставила 250 миллиардов долларов финансовой системе, потому что начались проблемы с ликвидностью в банковской системе. Ливенмор, которого обвиняют в крахе 30-х годов Соединенных Штатов Америки, когда он начал делать ставку на падение фондового рынка Америки, когда он просто приходил и видел, что в банках нет денег, люди приходят за деньгами, за кредитами, а у банков нет денег. И сигнал уже прозвучал, 250 миллиардов долларов нужно было впулить за два дня, чтобы просто успокоить рынок. Вопрос в этой рухнувшей бахшне вы потом хотите выбираться из завалов или по крайней мере хоть как-то себя обезопасить? Что это напряжение, как электричество перед грозой, вы его ощущаете у себя на рабочем месте, в диалогах, в том, что вы слышите края муха, перемещаясь в метро, да? то, что тем или иным образом где-то выскакивает на уровне подсознания, просто чуйка вам говорит подложечкой ложечкой да, давит, что что-то такое в ближайшее время произойдет. Хотите знать, где может быть этот риск, хотя бы приблизительно, естественно, вам по времени никто не скажет. Давайте встречаться, обсуждать это. Как вы считаете, на рынке произойдет коррекция до 30%, а следующий, следом будет пробивать максимумы, а потом полный обвал на рынке? Как вам видится про истекание кризиса, его запуск? Про это, ребят, про, про истекание кризиса, опять можно строить гипотезы, да, очень многие так думают, да, если многие думают, на самом деле может произойти все по-другому, нужно просто быть подготовленным и здесь. Подготовленность она заключается не в том, что мы делаем ставку на рост или на падение, самое главное здесь сохранение соблюдения баланса и мы вот именно про соблюдение баланса на, на, на съезде будем об этом говорить. Какова вероятность, что сейчас вообще может поменяться модель экономики на стыке длинного и короткого цикла? Вероятность такая есть, в процентах вряд ли кто-то это сможет оценить, и здесь вопрос опять-таки к интеллектуальному управлению. Ребят, про это я очень много буду говорить, я очень много буду касаться вопросов того, почему победил вопрос пассивного инвестирования, и, соответственно, я буду говорить фишки, лайфхаки, что стоит делать для того, чтобы вот именно толпа все равно сейчас большинство через это будет участвовать, потому что это новый, новый тренд, толпа в принципе туда движется, вы получите эту информацию.